Какие родители делают чаще всего ошибки, которые приводят к осложнениям? Первое, это когда ребенок заболел, они начинают ребенка кутать. То есть они начинают на него надевать кучу одежды, говорят, что ты болеешь, тебе нужно теплее одеваться. Они начинают нагревать температуру воздуха в домах. Все это приводит к тому, что слизистые оболочки ребенка начинают сохнуть. Местный иммунитет перестает работать. И ребенок начинает получать бактериальное осложнение. И вирус, в том числе, который приводит чаще всего к простынному состоянию, он начинает активно распространяться по организму, Поэтому повышается температура, возникают зеленые сопли, атиты и так далее. Что еще может привести к осложнениям? Это заставление, заставление ребенка сильно сморкаться. Когда мама или папа ему говорит: ты плохо сморкаешься, у тебя ничего не выходит из носа, дуй сильней. И вот в этот момент сопли из носоглотки начинают попадать в барабанную полость и возникает средний отит. То же самое может происходить, если вы неправильно промываете нос вашему ребенку. Чаще всего это системы с банками, на которую нужно надавливать, либо это какие-то груши для промывания. Любые методы промывания, которые создают положительное давление в полости носа, могут приводить к осложнениям. Это или синусит, гайморит по-простому, или средний атит. Поэтому промывайте нос правильно. Самый безопасный и эффективный способ – это назальный аспиратор, который вы можете, в принципе, приобрести ну, практически, я думаю, что в любом городе. Дальше, что еще может приводить к осложнениям? Это неправильное чихание. Если ваш ребенок чихает, и вы его заставляете при этом закрывать нос и горло, это резкое повышение давления, при котором может быть тот же самый гайморит, и чаще всего это средний отит. Ребенок не хочет пить, как правило, в первые дни вирусной болезни. И это может быть... Не ошибка это скорее всего вот, может быть какая-то такая вот э, слабая осведомленность о том что нужно пить как много больше или какое-то недоверие к этому способу лечения да то есть может, за лечение тупо питье да? на самом деле если вы даете мало пить ребенку то он теряет влагу и он получает осложнение ну, из популярных таких самых вот ошибок наверное в принципе все если у вас есть какие-то комментарии вопросы, Соответственно, вы можете их задавать в комментариях. Если вам понравилось это видео, сохраняйте его и ставьте лайки. Увидимся. Пока.